Полиэтиленовые трубы Optima используются в различных водопроводных системах. Для монтажа системы помимо компрессионных могут применяться специальные фитинги из литьевого полиэтилена. Для сборки соединения понадобится сам фитинг, усадочная гильза по одной гильзе на каждое соединение и расширительный инструмент с насадкой соответствующего размера. Сборку нужно выполнять следующим образом. Секатором от бухта отрезается нужный участок трубы. Надеваем гильзу на трубу, обязательно до упора. На инструменте у нас установлена расширительная насадка, которая соответствует диаметру выбранной трубы. Полностью разводим в сторону рукоятки инструмента и вставляем сегменты насадки как можно глубже внутрь трубы. Медленно и равномерно сводим рукоятки инструмента. Сводим их полностью и фиксируем в таком положении на несколько секунд. Затем снова полностью разводим рукоятки и, провернув инструмент на 15-20 градусов, вводим его глубже в расширенное отверстие трубы. Вновь сводим рукоятки. Плавно и до конца. Повторяем несколько циклов расширения, погружая каждый раз сегменты насадки как можно дальше внутрь трубы. Циклы расширения необходимо продолжать до тех пор, пока труба с гильзой не упрутся в ограничительный выступ на расширительной насадке. Делаем еще один, последний цикл, и фиксируем сведенные рукоятки на 5 секунд. Затем извлекаем инструмент из трубы и быстро вставляем штуцер фитинга в расширенное отверстие. При этом гильза должна плотно, без зазора, упереться в ограничительные выступы фитинга. Удерживаем фитинг в этом положении несколько секунд, пока труба под действием усадочной гильзы не сожмется вокруг штуцера фитинга. Рекомендуется прогреть гильзу горячим воздухом до 50 градусов. Монтажные работы рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 градусов. При необходимости проведения монтажных работ в более низких температурах, необходимо прогреть усадочную гильзу, предварительно надетую на трубу, горячим воздухом до температуры от плюс 20 до, до плюс 50 градусов. Монтаж завершен. Через 60 минут можно проводить опрессовку соединения.